Итак, меня зовут Катерина Жгулова, я из города Новосибирска, кто меня первый раз видит. Вот У нас продолжаются встречи в рамках осеннего марафона, мы уже работаем третью неделю, у нас прошло уже... Семь очень интересных а, встреч, очень интересных, очень да, познавательных. Вот, все наши мероприятия нацелены на то, чтобы а, с разных сторон а, узнать концепцию ДЭЗИ, узнать а, стратегических партнеров Дейзи, узнать направление ДЭЗИ, вот как это все работает и каким образом вы для себя можете использовать этот концепт для того, чтобы достигать своих каких-то определенных целей, финансовых или, может быть, каких-то других глобальных. Я хотела всех вас поздравить, прежде чем мы с вами перейдем к этой теме. Я хотела вас всех поздравить с тем, что мы uh, дошли до 200%. Это происходило uh, позавчера. Позавчера да, мы достигли 200%. Вот, за это время мы уже убежали, на сейчас уже где-то с 206%, то есть мы идем просто большими-большими шагами. Мы говорим сейчас о профите, о, о прибыли, которая наработана на о, краудфандинговых пакетах, которые работают у нас на Форексе, вот, и о, именно… Именно с этим продуктом, именно с таким феноменальным результатом говорить сегодня о золотом пейсетере, о квалификации, о статусе золотой пейсетер или пейсетер-лидер, это, конечно, в самый раз, как говорится, да? потому, что, потому что для многих людей да, не совсем понятно, люди, которые сталкиваются с такими предложениями, не совсем понятна целесообразность выполнения каких-то квалификаций потому что люди приходят просто зарабатывать деньги, люди хотят просто а, заниматься свободное время. Вот. И а, а, иногда, конечно, а, есть небольшой процент людей, которые достигают этих квалификаций, но это профессиональные прям а, бизнесмены, но таких людей обычно, обычно очень небольшой процент, и вот у нас недавно с вами была, были две встречи с лидерами из Германии и с лидером из Японии. Эти рынки развиваются в Дейзи очень большими шагами, очень хорошо развиваются. И количество пейсеттеров и лидер пейсеттеров в этих странах очень, очень большое. Вот. Эти люди работают, большой командой, они работают большими темпами. Вот. И результаты у них, конечно, очень хорошие. На русскоговорящем пространстве у нас, пейсеттеров, лидеров пейсеттеров пока не так много, но я думаю, чем чаще мы будем разбирать эту тему, чем чаще мы будем разговаривать и понимать, как это все устроено, что это несложно, что это очень выгодно, что это очень вдохновляющие результаты, я думаю, что в ближайшее время у нас появится огромное количество людей в этом статусе, и сегодня мы попытаемся с вами понять, почему. Итак, я сделаю сейчас демонстрацию экрана и хочу вам показать значит, вот этот слайд угу. так и значит мы с вами будем говорить о о том сначала что такое статус золотой позитор и что такое э, статус «Лидер Койсеттер»? У нас вообще карьерная лестница, скажем так, небольшая, у нас всего две квалификации, это «Золотой Койсеттер» и «Лидер -пэйсэтер. Вот. И э, эти две квалификации, они оценивают, первая квалификация, она оценивает серьезные намерения, она оценивает очень быстрый старт, быстрый, быстрое принятие решения. Вот, и человека, который а, умеет коммуницировать а, с, со своим окружением, умеет а, бизнес-идею передать а, с, сам лично. И второй бонус: он оценивает уже а, умение мыслить более масштабно, умение а, формировать бизнесменов в своей команде, умение формировать а, понимание бизнеса на командном уровне. Итак, первая квалификация, а, которая а, звучит. Золотой пейсеттер. Значит, каким образом мы ее с вами выполняем? Прежде всего, нам нужно с вами 24 человека а, пригласить лично. То есть это 24 человека, которые а, услышали лично от вас о том, что такое Дейзи Индотек. Это 24 человека, которые захотели а, свои деньги а, на свои деньги купить краудфандинговые пакеты. И стали к вам в первую линию. Именно 24 человека. И суммарный товарооборот этих людей именно в первой линии должен составлять 128 тысяч а, долларов. Люди могут брать абсолютно разные пакеты, то есть это может быть несколько человек, 10-15, может быть 8 человек, которые взяли на небольшие пакеты, кто-то на 100, на 200, на 400, кто-то взял на 25 тысяч сразу и так далее. Не имеет никакого значения, главное, чтобы было 24 человека в первую линию и суммарный, суммарный объем краудфандинговых пакетов составлял 128 тысяч долларов. Это первое. И второе, очень важное условие, это должно произойти в первые 30 дней с момента регистрации. Здесь я сделаю акцент, это не, не календарный месяц, это считается именно с того момента, как произошла регистрация. Вот вы зарегистрировались 5 октября или 30 сентября, именно с этого момента в вашем кабинете, в вашем личном кабинете Дейзи, в разделе «Золот квалификаций квалификации, мы сейчас выйдем, чуть попозже я вам это покажу, у вас будет включен счетчик, который будет вам показывать, сколько у вас осталось дней до выполнения этой квалификации. То есть эта квалификация оценивает именно быстрый старт. Быстрое, быструю активную работу, огромный, скажем так, запуск, знаете, как сравнимо, как запускается ракета, когда основные силы, когда огромная энергия затрачивается для того, чтобы человек взлетел. И с, с таким продуктом, как краудфандинговые пакеты на Форексе, которые сегодня дают такой шикарный результат, это вполне можно сделать, потому что если разобрать, что такое 24 человека с товарооборотом 128 тысяч, если вспомнить предыдущие наши с вами встречи, где мы с вами рассматривали доходность и какая доходность со сложным процентом возможно в течение полугода, в течение 12 месяцев, какое количество ИПСов люди могут получить. Какой, какой кратности увеличения своих денег могут люди получить с такими алгоритмами, как делает для нас НДТ, то это, грубо говоря, 10 человек на программу в 11 тысяч долларов, о которых мы с вами часто говорим, да, когда мы можем с вами из 11 тысяч в течение года сделать за счет сложного процента до 9, а вот Саша Бахман говорит, до 11 иксов. Вот, но судя по, по последнему месяцу, вполне возможно, потому что ну, доходность на сегодня уже, уже показывает 423% годовых. Поэтому 24 человека 24 человека, если вы вспомните по, по разбору маркетинг-плана по разбору реферальной программы, сейчас я открою вот этот слайд. Вы вспомните ситуацию, что для того, чтобы нам с вами выйти на 10 уровней в глубину, то есть чтобы нам получать с вами в глубину по всей структуре с 10 поколений вниз бонусы матричные бонусы, у нас с вами есть первые два уровня, по которым мы получаем абсолютно без условий. Вот неважно ваши люди или переливы к вам туда попали. А уже вот с третьего уровня у нас встают условия по количеству лично приглашенных людей в первую линию. Мы с вами видим, что на первой линии, чтобы получать в трех линиях, нам нужно три человека с оборотом в тысячу долларов суммарные. На четвертом поколении нам нужно уже 6 человек с товарооборотом в 2000 и так далее, и так далее. То есть общее количество, чтобы выйти на все 10 уровней глубину, мы видим с вами по таблице, максимально да, мы, мы должны иметь с вами 24 человека зарегистрированных и суммарный товарооборот первой линии 128 тысяч долларов. То есть эти условия в принципе они прописаны для максимального получения для максимальной глубины получения матричного бонуса. Что касается золотого поисетера, то это те же самые условия, но которые выполняются у нас с вами за первые 30 дней, то есть это просто такой марш-бросок, вот, нужно сказать, один момент очень важный что эта квалификация делается единожды в жизни. То есть первые 30 дней они могут оказаться для вас очень-очень значимыми. Они могут оказаться просто взрывными и пролонгированными. То есть первый быстрый старт, когда вы за 30 дней делаете очень большую ширину, 24 человека, и сразу выходите на 10 уровней, вам не нужно будет эту квалификацию потом повторять, подтверждать. Это делается раз и навсегда. Раз и навсегда. Вот. И а, что вы а, в результате можете получить? Как бы Я понимаю, что а, многие люди а, являются очень амбициозными, и чисто психологически многие выполняют карьеру для того, чтобы а, проверить, как говорится, на, на что я способен, да, проверить а, свой профессионализм, проверить свою хватку и а, чем-то отличиться, потому что мы с вами люди. И этот момент психологически, он немаловажный для многих момент признания, момент исключительности, он важен. Но большинство людей, скажем так, мотивация, которая может двигать людьми выполнять эту квалификацию, это исключительно финансовая заинтересованность. И в данной ситуации она настолько она настолько приумножает наши с вами возможности. То есть мы с вами, разбирая маркетинг-план, мы с вами понимали, что по бонусам по скажем так основному маркетингу у нас шикарный бонус у нас есть бонусы по входящему объему денег три бонуса и у нас есть резидуальный бонус о котором постоянно мы говорим который дает очень хороший пассивный постоянно растущий пассивный доход но если вы обратите внимание если вы начнете думать о, о, о, о том, что помимо основного маркетинга можно получить в несколько раз больше денег в активной именно деятельности с Дейзи, то это как раз касается о, золотого пейсетера и лидер пейсетера, потому что здесь начинают включаться дополнительные о, пополнения, дополнительные возможности, которые уже учитывают не только ваш, то есть ваш быстрый старт, ваши намерения серьезные, они направляют в вашу сторону, вы начинаете получать деньги не только за вашу сделанную только работу, на, на вас начинает работать вся компания, на вас начинает работать весь бренд. И это очень круто продумано, это очень. То есть люди, которые делают, скажем так, вот такое серьезное дело однажды, они очень длительное время находятся не просто, скажем так, в погонах, да, не просто им похлопали и на сцене однажды вручили а, какой-то красивый значок. Этого, кстати, нет. На, в данной ситуации это исключительно поощрение а, различными финансовыми возможностями, и а, сейчас мы об этом более подробно поговорим. Значит, первое, а, в чем участвует а, золотой ПСЭПР? Значит, первое, а, как мы уже сказали, мы с вами получаем сразу же глубину на 10 уровней, значит, возможность получать матричный бонус на, сразу на 10 уровней в глубину. Это первый момент. Второй момент мы получаем, мы сразу выполняем квалификацию как на, на матричный бонус, на все 10 уровней, так и на резидуальный. Потому что для резидуального бонуса нам тоже нужна квалификация. Чтобы получать проценты от прибыли ваших людей, нам точно также нужна а, квалификация, о которой о которой мы говорили вот в этой таблице. То есть вот эта квалификация, она срабатывает у нас и для резидуального бонуса в том числе. То есть, сделав квалификацию на золотом пейссеттере, вы получаете сразу, раз и навсегда, причем абсолютно на все продукты, которые есть и которые могут появляться потом. Потому что у нас с вами, вы знаете, что помимо Форекса есть еще криптотрейдинг, у нас есть краудфандинговые пакеты в криптотрейдинге, которые скоро будут очень интересны. У нас в перспективе могут появляться разные другие продукты. Квалификация на 10 уровней в глубину – это единый маркетинг, и какие бы продукты ни появлялись, у вас уже это выполнено раз и навсегда. Это очень большое преимущество. Второй большой-большой такой жирный плюс и очень корыстный с хорошей, с хорошей точки зрения ⁇ это широкая, широкая, широкая первая линия. Почему это важно? То есть то, что вы выстраиваете сразу большое количество людей в первую линию, 24, потому что люди, когда начинают понимать, они стоят, ставят туда не 24 человека, а намного больше. Потому что первая линия для резидуального бонуса – это 3,5%. Со второго уровня по десятый вниз в глубину у нас с вами идет 1%. Конечно, в любом случае 1% резидуального бонуса, а внизу глубина, она, естественно, всегда расширяется. Это тоже феноменально, но, три, но ваш первый уровень – это ваши личные люди, с которыми вы, на которых вы имеете прямое влияние. Это люди, которые будут всегда расти депозиты, это люди, которые однажды посмотрят, как прекрасно получать 200 долларов, а потом как замечательно получать 1000 долларов постоянно стабильно на профите, потом 5, потом 10, потом 25. То есть люди, понимая, как работают наши алгоритмы, будут всегда работать на увеличение торгующей суммы, как это будет выглядеть для вас, да, с, с, именно с финансовой стороны. Для вас это вот, вот напис, написан пример очень. Очень показательно, что ваши 24 человека сейчас здесь примерно именно на резидуальном бонусе. Ваши 24 человека, которые, допустим, создали депозит. И это депозит, а торгующую сумму, которая дает им, представьте, да, что каждый сам по себе, причем не важно эти 24 человека, они активно строят структуру, они строят бизнес или они просто пассивные инвесторы. У вас могут быть в принципе все 24 человека пассивные инвесторы и они работают только со своими деньгами, и дошли до чистой прибыли 5000 долларов в месяц. Вот. Ваши 3,5% это 4200 долларов в месяц, то есть ваши люди имеют 5000 прибыли, они, допустим, выводят эти деньги регулярно, да, либо они не выводят, но каждые полгода компания списывает а, а, резидуальный бонус, и вы в любом случае получите, но это получается 4200 долларов в месяц. Это дополнительно ко всему. То есть что, что для вас 4200 каждый месяц, да, или 4200 умноженные на 6, это, грубо говоря, 24 тысячи долларов дополнительно. Для вас это классная возможность еще увеличить свою торгующую сумму на 25 тысяч долларов, либо на, увеличивать каждый месяц на 4 тысячи долларов. Если вы а, очень хорошо работаете со, своей, со своими людьми, люди... Понимают и видят, им нравится, как работают э, у них... Э, как, как приходит к ним прибыль, и они вырастили через какое-то время. Мы всегда говорим о том, что резидуальный бонус – это постоянно растущий бонус, то есть он не разовый, он, он на долгое время, он на долгосрок его можно планировать. Вот, и через какое-то время люди, людям становится 5 тысяч мало, они начинают увеличивать увеличивать свои капиталы, и они уже доходят до 20 тысяч долларов прибыль в месяц. Я говорю в перспективе, да, на что можно ставить планы, на чем можно работать посмотрите ваш первый уровень 16800 в месяц это только резидуальный бонус только с первой линии я понимаю что для кого-то это может быть как бы нереально столько людей с такими доходами для, для кого-то наоборот это очень маленькие деньги вы можете посчитать по своему по своим амбициям по своему масштабу насколько вы мыслите но главное понимать что условия выполнения золотого поиссетера, оно крайне выгодно именно для вас, и оно выгодно не только здесь и сейчас. Вот как вы видите, пункт номер три ⁇ это реферальный бонус, который вы получите именно 5% от входящих денег. Да, вы в первую линию 24 чека подписали они сделали суммарный товарооборот 128 тысяч долларов и реферальный бонус за раз за месяц за 30 дней вы получили в виде USDT сразу себе на трон кошелек в виде 6400 долларов. Да, это тоже очень приятно, но пролонгированный, но длинный, но долгосрочный, постоянно растущий резидуальный бонус вы оцените по полной программе, и это очень хорошо, что все, э, самые близкие люди, хорошие инвесторы, они будут у вас находиться в первой линии. В глубину спускать не нужно. Ставьте в первую линию, выполняйте золотого пейсетера. И вот еще почему. Значит, пункт номер четыре. Мы с вами начинаем, выполнив квалификацию золотого пейсетера, мы начинаем с вами входить, мы начинаем с вами иметь возможность получать дополнительные деньги из двух пулов. А, пул... А, я вернусь вот на этот слайд. Значит, первый пул, в который входит 1,8% всего мирового краудфандинга. Что это значит? Это значит, что сегодня каждый день покупаются разные пакеты. Покупаются в Германии, в Венгрии, во Франции, покупаются в Японии, покупаются во Вьетнаме, покупаются в Казахстане, покупаются где угодно. Да? В Якутии покупаются… Каждый день. И это будет происходить сейчас все больше и больше и больше, потому что вы, вы, мы с вами постоянно отталкиваемся от того, что у нас с вами есть продукт. У нас с вами не хайповая компания, не с каким-то продуктом, который, который призрачный, который надо где-то когда-то ждать, чтобы он где-то что-то состоялся. У нас с вами есть реальный продукт, в который вложены годы, в который вложены миллионы долларов, который работает здесь и сегодня. Это алгоритмический трейдинг с искусственным интеллектом, который дает нам сегодня каждые выходные возможность видеть, возможность выводить, получать живую, живую прибыль. Так вот, каждый пакет, весь, весь мир, весь объем краудфандинговых пакетов, которые были куплены, из этого объема, 1,8% идут в пул, идут в такой общий котел, который распределяется между всеми поэссеттерами, и это происходит не раз в месяц, не там раз в полгода, это происходит постоянно, вот покупаются пакеты, покупается, объем постоянно живой, существует. И а, пейсеттеры дополнительно, помимо того, что своя работа происходит или не происходит, да, разное состояние, разное настроение, а, золотые пейсеттеры у себя в кабинете каждый день через день там и так далее, они видят, как к ним капает определенная сумма, определенная денежка именно вот из этого пула. То есть работа мировая, от мира, причем это, понимаете, пейсеттеры вы сделали один раз за 30 дней, а из пула вам деньги падают всегда. Представляете? Они, я вам сейчас покажу э, очень серьезный результат, как он капает. Второй пул, второй пул, он образуется таким же образом, но он образуется не из тех денег, на которые покупаются пакеты, а он образуется из тех прибылей, которые нарабатываются в компании. Общая прибыль, общие профиты складываются суммарно, и 1,25% составляют пул, то есть оттуда берется 1,25%, и это является пулом, который распределяется, между пейсеттерами. На сегодняшний день у нас золотых пейсеттеров чуть больше 600 человек во всей компании. Чуть больше 600. Что самое чудесное в этой ситуации? Самое чудесное то, что это происходит всегда, и для этого не нужно подтверждать квалификацию. Вы выполнили очень серьезную работу. Вы знаете, какую работу выполнили? Во-первых, вы целых 24 человека сразу объяснили, сразу показали, сразу дали им большой старт. Такие шаги, они всегда дублицируются, всегда найдутся люди, которые захотят, которые будут с такими же амбициями, с такими же планами, с такой же работоспособностью, которые будут вас дублицировать. И вот такие шаги, они дублицируются именно поэтому сегодня в Японии, именно поэтому в Европе сегодня очень много пейсеттеров. Я думаю, сейчас мы такой дублицируем момент запустим и у нас. Вот, благодаря uh, нашему марафону и uh, благодаря uh, работе лидеров, которые каждый со своей команды работают, я думаю, что сейчас это произойдет. Я хочу вам показать один скрин. Uh, сейчас секундочку. Сейчас секундочку. Нет, не покажу. Подождите, не покажу. Сначала я вам дорасскажу. Uh, дорасскажу uh, про лидер Paysader, а потом расскажу, покажу скрин, как это вместе все работает. Значит, еще один немаловажный момент, то есть про пулы вы поняли, да, невероятная классная штука, когда однажды сделанная ваша работа позволяет вам помимо ваших структурных начислений иметь от мировых объемов, постоянный постоянный поток денег это, это шикарно но это еще не все и это не самое вкусное самое вкусное это пятый пункт это пятый пункт это произойдет когда закончится краудфандинг это закончится процессом, когда компания Indotech будет выходить на IPO, перед тем, как это будет происходить, доли, которые мы с вами имеем, которые мы получаем вместе, когда мы приобретаем краудфандинговые пакеты, они будут обменены на акции, и у нас будет два варианта, либо их компания у нас выкупит, либо мы сами захотим их и продадим, а может быть не продадим, может быть продадим попозже, то есть каждый будет решать сам. Но вопрос в другом, в том, что 5% это другие 5%, не те, которые распределяются по пакетам это совершенно другие 5 процентов акций компании датик вот они будут распределяться распределяться между количеством psf между то есть если гипотетически представить что компания при выходе на IPO будет весить это примерно около 1 миллиарда хотя есть подозрение, что она может и полтора навесить миллиарда, и более, и так далее. У нас есть для этого абсолютно все предпосылки, то есть технологии, ресурсы и все, что делает Индотек сегодня абсолютно вполне, если сейчас еще и развернет крипторынок, то это будет, это будет однозначно в 2023 году, я думаю, что будет очень успешное IPO. Так вот, при такой стоимости в миллиард, 5% акций, я их разделила на те 600 пейсеттеров, uh, которые есть сегодня, да, и это получается примерно около 80 тысяч долларов на одного пейсеттера. То есть это только один вот этот пул, только один вот этот вот uh, дополнительный бонус который а, произойдет при а, значит, выходе на IPO. Это, это, ну, таких подарков, таких поощрений за работу не бывает, я вам так скажу. Не бывает. Бывают, конечно, какие-то премии за квалификацию и так далее, вот, но вы получите акции, которые равны 80 тысяч долларов, да, которые вы впервые... Это, это, это же актив, это же не просто деньги, это же актив, который, с которым вы можете распорядиться потом по вашему усмотрению. Вы также можете с ним начать работать и из 80 сделать намного больше. Вот, то есть это, это очень крутая возможность и очень... Крутая цель, которой стоит стремиться, то есть помимо ваших долей на значит, на наши пакеты, которые мы приобрели, поучаствовать вот в пуле а, золотых, а, золотых пейссетеров. Причем это не когда-то там через 5-15 лет, да, а это, это очень скорая перспектива. Это 2023 год, мы с вами уже, если что, через 90 с небольшим дней будем встречать Новый год. Поэтому время пролетит незаметно, пока вы делаете пейссетера, пока вы помогаете другим людям в вашей команде сделать пейссетера, мы уже с вами достигнем хороших результатов. Следующий статус, пейсеттер лидер, это второй и последний статус в нашей карьерной лестнице, но он просто невероятный. То есть, если вы, мы с вами ограничены временем для того, чтобы сделать золотого пейсеттера, это первые 30 дней, то лидер пейсеттер, он не ограничен временем, то есть, потому что это, это, это глобальная серьезная работа. Вот. И а, лидер плейсеттер – это тот человек, который не просто сам плейсеттер, а у которого а, в первой линии есть три человека, именно в первой линии три человека, которые сделали а, золотого плейсеттера. Причем а, нужно сказать, что у нас несколько раз в компании случались ситуации, а, такие акции, промоушены, когда… Счетчики, которые работают только первые 30 дней, их а, заново включали для, скажем так, для старичков, для людей, которые зарегистрированы больше, чем один месяц назад, и у них уже счетчики свои закончились, и они еще не успели сделать эту квалификацию, или просто даже они не слышали, не знали, не думали, потому что зашли, может быть, как пассивные а, участники. Поэтому а, бывают довольно часто ситуации, когда нам эти счетчики сбрасывают и у нас есть снова возможность выполнить квалификацию поисетера. Я очень надеюсь я очень надеюсь, что в октябре это тоже произойдет мы очень- очень просим, наших основателей, пока, пока информации на эту тему нет, но я очень надеюсь, что это произойдет. И тогда у всех, у всех у вас, у всех, кто зарегистрирован больше, чем месяц, появится возможность эту квалификацию, то есть счетчик снова вы увидите у себя в кабинете 30 дней, и у вас появится возможность выполнить эту квалификацию. Единственное, что, скорее всего, вам нужно будет сделать, то есть предыдущие объемы, когда этот счетчик сбрасывают, Условия такие, что предыдущие объемы, они не засчитываются. То есть 128 тысяч объем нужно будет делать абсолютно новый. Вот, может быть, даже поставят условия, что и 24 человека надо новых зарегистрировать. Но я вам еще раз скажу, с таким резидуальным бонусом в первой линии лишних людей не бывает. Поэтому вполне себе 24 человека на такие продукты можно подписать. Лидер ПСЭТР. Это человек, который не просто сам делает, а помогает и выстраивает систему работы, очень сильную, мотивирующую, дисциплинированную систему работы, чтобы помочь своим людям выполнить золотого плейсетера, потому что работа на самом деле непростая, это колоссальное количество встреч, это очень много материалов, это очень много разговоров, это очень много ответов на вопросы, Я понимаю, что это, это, это именно лидерская работа, это много часов, и те люди, которые выполнили, выполнили эту квалификацию, и вот у нас даже ребята есть, которые выполняли, я просто знаю, что они просто пахали в это время. То есть результатом была квалификация и хорошие деньги, но они просто пахали. Вот. Так, где у нас микрофон? Почему-то вроде как все микрофоны заблокированы. Итак, что имеет у нас лидер «Пейсеттер»? Лидер «Пейсеттер» у нас имеет, прежде всего, возможность, неогранич неограниченную возможность, в каком плане? Когда человек помогает выполнять трем человекам на первой линии золотого «Пейсеттера», он не просто участвует вот в таких пулах, да, про которые мы говорили, как «Пейсеттеры» участвуют, он получает оттуда долю, то есть если здесь просто сумма распределяется между золотыми пейсеттерами равномерно, вот есть общая сумма, допустим, миллион, есть 600 пейсеттеров, между ними равномерно распределили, они получили. У лидера пейсеттера из этого пула, да, этот пул делится на доли. И когда а, вы выращиваете на первой линии, помогаете в, в, в, стать трем человеком поиссетрами золотыми, вы получаете одну долю из такого же пула. Пул абсолютно идентичный. 1,8% уходит а, значит, от входящих денег, и 1,25% уходит из а, прибыли, из, а, из прибыли общей компании. Вот, но внутри все распределяется по долям, потому что а вдруг вы вырастили не три человека пейсеттеров, а вдруг вы на первой линии вырастили 12 человек. Так вот у вас за каждые три пейсеттера на первой линии будет одна доля. Да? Вы вырастили еще троих, вы получаете две доли, вы получаете 3 доли и так далее. То есть в данной ситуации никто вас не ограничивает, вы можете все 24 человека сделать в перспективе пейсеттерами. И это будет просто... Это будут миллионы долларов, потому что... Вы, наверное, слышали на самой первой встрече, когда у нас все лидеры выходили, на, когда мы запускали марафон, и у нас Эдуард делился своими результатами, вот, который имеет ни одну долю у нас на основном своем кабинете, ни одну долю лидер да, и за первые несколько месяцев его результат больше миллиона долларов. И я считаю, что это феноменальный результат, очень, очень крутой результат, очень. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет с ним встречи, и он поделится своими наработками своими навыками и так значит в отличие от э, золотого поисейтера это квалификация которая требует конечно мастерства времени терпения и э, таких людей на сегодня чуть больше 90 но ну, будем будем считать 90 округлим до да? допустим 90 вы понимаете что пул э, по размерам такой же как для золотых поисейтеров но их 600 а лидер поисейтеров всего на весь мир 90 что на этот пул, что на этот пул. Вот. Конечно же, получается в результате, что и постоянные деньги, которые идут с мирового оборота а, и с резидуального, они, конечно, в разы. То есть представляете, что сумма 90 человек и 600 человек, она разнится почти сколько? В 6-7 раз. Получается, что и доходы лидер ПСЭТРа, они в 6-7 раз больше. Вот. И когда мы посмотрим на акции, которые будут получать лидер пейсеттеры, 2% акции, то это на то количество лидер пейсеттеров, которые есть, это там или 200 тысяч, или может еще и 300 тысяч получиться на каждого лидер пейсеттера. Но сегодня я столкнулась с тем, что сама первый раз услышала, я, если честно, эту информацию пропустила мимо и до меня только сейчас дошло. Дело в том, что если вы выполнили золотой пейсеттер, квалификацию, вы получаете вот, значит, вот эти бонусы из этих двух пулов. Если вы выполнили через какое-то время лидер пейсеттера, вы получаете из пулов, вот из этих уже пулов, но продолжаете получать как золотой пейсеттер вот из этих пулов. То есть вы получаете и оттуда, и оттуда. И вот теперь, вот теперь я вам покажу на скрине, как это... Выглядит. Так, я надеюсь, что видно. Я надеюсь, что видно. Вот так. Так, вот, вот скрин, на котором мы видим одновременное начисление за золотого пейсеттера и за лидер пейсеттера. Эти начисления капают постоянно. Как я уже сказала, пакеты покупаются, оборот постоянно идет, и это капает-капает. То есть вот эта сумма на сегодняшний день – это меньше суток. Вы можете представить, что это у нас Форекс работает 5 дней, и пассивную, пассивные вот эти вот эти начисления в процентах мы видим в кабинете, мы не видим субботу-воскресенье, потому что Форекс в субботу-воскресенье не работает. А люди у нас подписываются всегда, люди у нас подписываются 7 дней в неделю, 24 на 7, причем у нас с вами земной шар большой, и часовые пояса абсолютно везде разные, да? кто-то спит, а кто-то работает. Поэтому вот сюда это приходит 7 дней в неделю. Представляете, вот это а, квалификация PSATR. А вот эта квалификация, это не зависит от твоей работы, это зависит от мирового оборота. Вы представляете, когда сейчас только-только мир начинает, люди же присматриваются, люди сейчас начали понимать, начали видеть, как это все происходит, как работает Форекс, и какие объемы, какие масштабы могут произойти через три, через пять, через восемь месяцев, какие могут сюда приходить суммы. Почему? Потому что это мировые общие суммы работают на вас. Вот, посмотрите, а, вот такой скрин, сейчас я вам покажу, а, посмотрите, вот этот скрин, мне а, разрешили его показать, это скрин не мой, это скрин не мой, это человек, который является лидером, вот, и а, к моей большой радости мне разрешили показать, а, для того, чтобы вы были, а, это, это скрин из кабинета, с реальными начислениями, с реальными доходами, и мы с вами видим, что вот этому кабинету, вот на этом кабинете выполнена квалификация «Лидер пейсеттер» с одной долей. То есть вот под этим кабинетом есть три пейсеттера. На одной доли. мы видим с вами gold пейсеттер пул» принес, вот вы видите, 6620 долларов. Пул «Золотых лидеров» принес 21 611. Это на входящих деньгах из, из первых двух пулов. Итого у нас получается с вами здесь почти 28 с лишним тысяч долларов. И внизу резидуальные начисления. 4852 – это золотой псетр И 19700 – это 24 с лишним, с лишним тысячи на резидуальном бонусе. Да? То есть у нас с вами получилось… 24 здесь и где-то 27 там, ну, получается ну 52-53 тысячи долларов за год, чуть больше, чем за год, исключительно на квалификации, исключительно за счет статуса. Представляете, какая, какая хорошая цель, какая интересная цель, Которые, которые не просто вот для, скажем так, для, крас, для красоты, а именно для того, чтобы вы, для того, чтобы каждый из нас а, мог, воз, мог иметь возможность а, за счет своей активной позиции, за счет того, что мы с вами помогаем людям, вы, потому, это же люди, которые прорабатывают свои деньги, получают прибыль, то есть мы в этом плане им помогаем сегодня становиться богатыми людьми, мы помогаем им решать какие-то свои финансовые задачи, вот, но в то же время это очень серьезная, очень хорошая возможность для людей, у которых сегодня нет возможности самому зайти, допустим, с какими-то большими суммами, но глядя на то, как сегодня работает Индотек и как можно Какие планы можно сделать? Конечно, вы все прекрасно понимаете, что чем больше работает денег сегодня у нас с вами на краудфандинговых пакетах, тем интереснее перспектива, долгосрочная финансовая перспектива. Поэтому это очень классная возможность наработать сегодня за счет выполнения вот таких вот квалификаций, наработать очень хорошие дополнительные деньги, которые вы сможете запустить в работу в Эдотек и получить очень очень очень много хороших прибылей, но это еще не все, что мы хотели сегодня разобрать. Это касалось, скажем так, нашей партнерской программы, реферальной программы два статуса, но летом были запущены еще два инструмента, два ускорителя, которые помогают нам с вами на пути к выполнению как раз золотого пассетера и лидер пассетера, то есть если у вас есть такая цель и вы хотите к ней идти, то а сейчас есть дополнительные, скажем так, помощники, чтобы нам было с вами еще веселее, еще интереснее. И это два пула. Один пул пул билдеров и второй пул пул ачиверов. То есть это дополнительные, инструменты, которые на пути, на, на, скажем так, на пошаговой работе к вашей цели золотой пейсеттер или лидер пойсетер имеют еще дополнительные возможности, чтобы мы с вами могли зарабатывать дополнительные деньги. Значит, что такое пул билдера? Что вообще это? Что, что это вообще произошло? Как, как это все организовалось? Как это все устроено? Значит, наши основатели, наши фаундеры, это Илья, Эдуард и Джереми они запустили на отдельный счет они сложили своими личными деньгами это 500 тысяч USDT. детей вот направили туда пять процентов от всех купленных пакетов моменту два и семь процентов с третьего по десятый краудфандинговые пакеты 4% процента с первого и второго пакета вот и да, та неучтенная прибыль которая остается при резидуальных выплатах все это определяется на отдельный счет на отдельный счет и а, этот счет работает на Форексе. так вот а, когда этот счет работает, из прибыли которая на этом счете образуется 70 процентов распределяется в пул билдеров. и чтобы оттуда получить а, дополнительные финансовые а, вознаграждения что нужно сделать значит смотрите а, 5 1000 UEDT краудфандинга личными партнерами. Что это значит? Мы с вами говорили о том, что для того, чтобы выполнить золотого пейсеттера, нам нужно с вами 24 человека в первую линию. 24, правильно? Мы с вами это делаем поэтапно. Первого, второго, третьего начинаем регистрировать там, и так далее. По, у нас на этих этапах начинают формироваться объемы. То есть нам же нужно 128 тысяч с вами. Да? А у нас пока первый, там первый день, два, три, мы с вами шуруем, сделали 5 тысяч э, товарооборот с несколькими людьми. Все, у нас с вами одна доля в пуле на следующий месяц выполнена. Распространяется как на новых, так и на старых партнеров. То есть те, те люди, которые уже у вас есть, они могут что-то докупить, какой-то пакетик и так далее. Мы с вами идем дальше, мы с вами там еще 3-4-5 человек подписываем, у нас с вами раз еще 5 тысяч, то есть пока мы с вами выполняем эту работу, у нас с вами оценивается оборот, вот этот оборот 128 тысяч, да, по 5 тысяч, кратно 5 тысячам, так каждые 5 тысяч равны одной доле, пули билдера единственное условие чтобы это был не один человек допустим вы подписали человек он сразу зашел там на 10 тысяч долларов получается что у вас сразу есть как говорится кратно пяти но а, не с одного человека оборот не засчитается нужно чтобы хотя бы было два человека а дальше уже не неважно важно сколько людей главное чтобы это были несколько человек и оборот считается кратно пяти тысячам каждые пять тысяч дают вам одну долю. Вот, если вы сделали, допустим, 20 тысяч товарооборот за месяц, да, у вас, допустим, ну не срослось, не получилось сделать а, а, золотого писетера, но 20 тысяч а, у вас получилось сделать. Вы а, сделали 4 доли, то есть кратно 5 У вас получается 4 доли, и за 4 доли вы получаете. Когда вы получаете эти деньги? То есть, допустим, это сейчас у нас заканчивается сентябрь. Допустим, у вас это получилось сделать в сентябре, вот, эти деньги пошли, то есть вы эти деньги, благодаря вашей работе, они зашли в работу, вот, они у нас с вами октябрь отрабатывают, и в начале ноября, буквально в первых числах, там, 1, 2, 3, да, они у вас будут начислены, эти доли в кабинете, в вашем внутри в личном кабинете, вот, и от четырех долей, от 4 долей. то есть если 1, 2, 3, это, как говорится, вы получаете. Но если у вас 4 доли, у вас а, начинается удвоение долей. То есть вы сделали 4 доли, получили за 8. Вы сделали 5 долей, получили за 10. Вот. Если вы эту работу повторяете 3 месяца подряд, то есть у вас не получилось сделать а, золотого а, поисетера, но вы идете вот на это. То есть вы знаете, что не, не, не получилось за 30 дней, но за какой-то длительный период вам все равно, чтобы с глубины получать, вы все равно будете 24 человека подписывать. Все равно. Потому что работа у нас долгосрочная, структура будет строиться хоть помаленьку, хоть быстро, хоть как, она все равно будет строиться никуда, с таким продуктом она автоматически будет строиться все равно. Поэтому вам в любом случае потихоньку 24 человека вы будете выполнять. Если вы будете это делить и каждый месяц сделать, и каждый месяц вы будете повторять а, 4 и более долей три месяца вы закрепите этот результат тогда у вас вот а, полы будут существовать может быть года два может быть и больше но на ближайший год-два они точно будут и вы ближайшие если вы это повторили закрепили результат в течение трех месяцев вы этот результат будете получать на регулярной основе дополнительно ко всем вашим начислениям. Каждый месяц, в начале месяца вы будете видеть, как у вас а, приходят вот эти дольки. Это потрясающая дополнительная возможность, опять же, для того, чтобы вы увеличивали свою а, торгующую сумму. Или просто для того, чтобы забрали эти деньги и купили себе что-нибудь вкусненькое. А следующий пул. Он, конечно, более интересный, он, он а, этот более выполнимый, более легкий, более а, мобильный, скажем так, более а, доступный для большинства, для массы людей. То есть он, в принципе, выполним абсолютно любыми людьми. Пулл-ачиверов – это, конечно, лидерская работа, это, опять же, это как а, лидер-плейсетер, это, это нужно прямо-прямо поработать, помочь. То есть пула ачиверов, тогда те же самые деньги, то есть они делятся в работе на два пула, вот, но они делятся, естественно, там гораздо больше людей в билдерах, которые могут это сделать, поэтому на большее количество людей делятся эти деньги. А здесь, конечно, этих людей, которые выполняют условия пула чивера, их намного меньше, поэтому и доля вознаграждения, она намного жирнее, намного богаче. Вот. Что нужно сделать, чтобы попасть в пул ачиверов? Здесь, как и золотой пассейдер, вы однажды делаете работу, однажды попадаете в пул ачиверов на постоянную регулярную основу. То есть однажды, выполнив условия, вы получаете деньги каждый месяц на протяжении года-двух, пока не закончится, пока будет существовать этот пул. Это... Что нужно сделать? Нужно помочь вашему хотя бы одному человеку на первой линии стать пейсеттером, хотя бы одному то есть даже если вы не пейсеттер, но у вас есть 24 человека которые вы подписали может быть там за 3 за 4 месяца и у вас есть суммарный товарооборот 128 тысяч вы не пейсеттер, но вы имеете вот э, максимальную вот эту всю работу и вы выращиваете на первой линии золотого пейсетера. То есть вы даете человеку помощь, чтобы он именно в 30 дней выполнил свою квалификацию. Тогда вы получаете из пула-ачивера одну долю. Если вы помогаете второму человеку, вы получаете две доли. Если вы получаете трём, вы получаете три доли. Представляете? То есть... Дополнительно к тому, что имеет золотой пейссеттер, лидер пейссеттер, мы с вами получаем доли еще из, из пула ачиверов. Вот здесь у нас есть пример самого первого месяца, сколько у нас стоила доля в пуле ачиверов, это скриншоты из кабинетов, да, на тот момент первый месяц доля билдеров стоила 128 долларов, одна доля, ну потому что таких людей много. И пул еще был тогда не очень большой. Вот, он же разрастается, это же счет, который работает. А, а пул ачиверов стоил 7581 доллар. Я думаю, что это дополнительное поощрение, просто очень шикарно. Причем, которое выплачивается регулярно, каждый-каждый месяц. Вот, и сейчас я опять же хочу показать вам... Один скрин, вот у нас есть вот такой скрин, я его взяла из нашего лидерского чата у нас, потому что есть люди, которые уже выполнили и получили значит, долю ачивера, и она составила, это был или июль, или август, вот, и она составила, доля ачивера составила 3385 она не может, она может быть абсолютно разной. Мы сейчас зайдем в кабинет, я вам покажу. Она может быть абсолютно разной каждый месяц. То есть это не значит, что вы фиксированно будете получать каждый месяц вот эти три вот. тысячи. Она может быть абсолютно плавать, потому что деньги растут, пул растут, люди больше и больше рекрутируют людей. Вот, и сам пул разрастается, и, естественно, деньги могут быть совершенно разные. Вот, допустим, склин из кабинета, где была выполнена работа, значит, на пул билдера, то есть общий объем 26 600, значит, за месяц, это, это кратно 5000, это составляет 5 долей, вы видите внизу, что они удвоились, это будет 10 долей, то есть будет бонус за 10 долей и одна доля вот внизу написано, да? Общая самая нижняя строчка мы видим с вами сумму в пуле 2 миллиона 494 382 тысячи долларов. Представляете? На, Начались с 500 тысяч с 1 июня и на, на сегодняшний день уже почти 2,5 миллиона долларов в пуле работает. Поэтому сейчас доля и ачивера, и Builder она больше. Вот здесь она равна 200 долларов. То есть 200 долларов на 10 долей, это получается было 2000 долларов бонус. Если такую работу повторить 3 месяца, этот результат закрепляется на регулярную основу. Я считаю, что это очень-очень круто. Вот, значит, сейчас мы, с вами... сейчас мы с вами зайдем, посмотрим в кабинете. Значит, где мы с вами смотрим? Вот мы с вами видим, вот здесь у нас есть раздел Achiever Pool, и здесь у нас есть Builder Pool. Вот если мы нажмем сейчас на Pool Achiever, мы видим, что доля на сегодня примерно она будет стоить 4485. Это еще вот не закончился месяц. Там итоге подобьются, она может быть стоит немножко, будет по-другому. И Pool Builder. 201 пока так и есть. Вот. А, так, что-то я... Что -то я ищу. А, значит, что я еще хотела показать. Смотрите, где мы смотрим квалификацию по золотому ПСЕТРу. Вот на главной страничке самая первая наша вот эта зеленая строчка, отчет по золотым статусам. Когда мы на нее нажимаем, вот на, на здесь мы видим, что а, выполнена квалификация, что а, playsetter выполнен. Вот. А сейчас секунду, чтобы вы понимали, вы понимали, где вы посмотрите свои счетчики, потому что я уверена, что вы все захотите стать поиссетерами, а, вот все. Вот, смотрите. Вот кабинет, на котором счетчик сейчас выключен. Мы нажимаем отчет по золотым статусам, дней осталось ноль. То есть э, уже уже 30 дней закончились давно, квалификация не выполнена на этом кабинете. Да? Но если в октябре или в ноябре, когда компания решит, когда не запустят снова акцию э, об сброс счетчика для пресс когда они сделают этот сброс, то вот здесь начнется обратный отчет 30, 29, 28 и так далее. И здесь же вы будете видеть, какое количество у вас людей есть для того, чтобы выполнить 24 человека и какой объем а, денежных средств в краудфандинг зашло для того, чтобы выполнить 128. То есть вся отчетность в кабинете у вас видна, чтобы вы могли следить, планировать и а, анализировать ситуацию. Вот, ну и последнее, что я хотела а, с вами обсудить, немаловажный очень момент, это с кем вы будете делать а, квалификацию пенседра, да, потому что звучит красиво, звучит богато, звучит перспективно, а, по деньгам, по возможностям это звучит очень-очень хорошо, но все вы сейчас, а, наверное, сидите и думаете, ну и кому я это все расскажу, в моем окружении у людей денег нет, да? Люди не могут там 100 долларов себе найти, 200 долларов найти, там 300 долларов найти и так далее. Я вам скажу так, это самая а, проигрышная мысль, которая может посетить вас, если вы на самом деле понимаете, что, что такое золотой пассет, что, что такое продукт вообще, который у нас сегодня есть. Вы должны понимать одну вещь, одну вещь вы должны понимать. Что как только вы начинаете думать а, о том, есть ли деньги у людей или нет, вы а, делаете очень злое дело, очень злое дело, очень, очень плохое дело делаете для вашего окружения, для ваших близких и для ваших друзей. Потому что это вообще, как говорится, не наше с вами дело. Нас с вами это не касается, есть у них деньги или нет, потому что это абсолютно не тот вопрос, который должен интересовать людей, к которым мы обращаемся, есть деньги или нет, потому что мы же с вами не в магазине за покупкой сапог пришли, да, или, допустим, за покупкой нового постельного белья, мы с вами говорим о том, что у нас с вами инструмент в руках, у нас с вами проект, который сегодня может Uh, uh, ну, он, он, он настолько сегодня отличается от всего того, что есть на рынке, у него настолько шикарная, серьезная, доказательная база, в каком плане доказательная, что с этим uh, продуктом, с, с этой компанией, с этим концептом можно работать очень-очень долго, и, и работать можно абсолютно всем. То есть здесь можно работать как быстро, вот как, как допустим, за 30 дней сделает так и потихоньку, пошагово. Порог входа у нас очень низкий, начиная от 100 долларов. Он абсолютно доступен сегодня любому учителю, любому бухгалтеру, любому пенсионеру, любому студенту, любому э, учащемуся старших классов, который хочет э, иметь хоть какое-то финансовое будущее и хочет учиться, да, как, как, как с деньгами работать. Вопрос э, совершенно не, не, не в том, есть ли у нас сегодня эти деньги или нет. Наша с вами задача мне очень понравилось, как. Э, у нас прошли две встречи с Каро, который является лидером Германии, и с Томоми, который лидер Японии. И я думаю, что все вы слышали, когда задали вопрос Томоми, в чем для нее заключается лидерство, она абсолютно очень правильно сказала в том, чтобы помогать. Не просто лидер тот человек, который презентации ведет да, и кричит «я лидер», «я лидер, потому что у меня там 10 человек подписано. А лидер – это то, что лидерство заключается в том, чтобы помогать людям, помогать выбираться, помогать а, выбираться из собственной темницы, когда люди сейчас, большое количество людей а, сломленных, такие, знаете, потерявшихся, как, потому что много где-то денег потеряли, были в разных проектах, везде их там обманули, нигде ничего. И у них сейчас уже такое состояние неверия. Да? Во-первых, я вам хочу сказать, что, есть огромное количество людей, которых надо оставить в покое, которых надо на самом деле просто оставить в покое, потому что вот одни и те же, как говорится, списки, одни и те же люди, по которым все звонят бесконечно, и самая-то большая проблема, что отношения и восприятие у этих людей, на, том, на самом деле, что это просто жертвы, что, что они жертвы, что они несчастные, что их там все обманули, и когда с ними начинаешь разговаривать, самое противное, что сегодня происходит, они не хотят потратить время для того, чтобы вас послушать презентацию, они не хотят послушать, допустим, какой-то ролик, который идет там 40-50 минут. Им нужно обязательно ролик на 2 минуты, на 5 минут. Ты мне вкратце дай, ты мне дай короткий ролик, ты мне расскажи суть. Я думаю, что вы с таким сталкиваетесь. А когда вы начинаете пытаться пойти у него на поводу, и рассказать ему за 2-3 минуты, вывалить за эти 2-3 минуты и эндотек, и Дези, и алгоритмы, и искусственный интеллект и все ему это в 2 минуты, что вы в ответ слышите: «А -а -а, знаем, бывали, плавали. Все это у вас опять же рухнет. Вот там тоже говорили, мы тоже верили. Почему? Потому что большинство людей не хотят изучать, большинство людей не хотят углубляться, понимать как работает, на чем работают наши деньги и вообще работают ли деньги. Большинство людей вообще не понимают, есть ли у компании продукт или нет. Они выбирают, чтобы было легко, они выбирают, чтобы было совсем с маленьких, с мизерных денег. Они выбирают критерии, которые не дают им развиваться и расти вперед. Они не, не анализируют, что промахи часто, промахи часто потери денег были связаны не с, не, с какой-то компанией, а даже собственной стратегией, что ты был сам неправ, что ты был сам жаден и так далее, что ты сам выбрал неправильную компанию, или неправ... то есть ну, по каким притейнерам эти люди определялись. Поэтому моя рекомендация ⁇ прежде всего ищите людей, которые готовы разбираться. Ни в коем случае не, не, не ведитесь на эту игру, чтобы рассказать в короткие в 2-3 секунды человеку, сделать презентацию и рассказать ему за 2-3 минуты. Не опускайте ни себя, не опускайте ни, ни проект, ни, ни его, кому, кому вы предлагаете. Да? То есть за 2 минуты, за полторы минуты вы можете только озвучить его проблему. Но в то же время очень жестко и конкретно сказать о том, что если ты не готов потратить час, если ты не готов просмотреть вот эту презентацию, если ты не готов со мной поговорить, чтобы я тебе все детально рассказала, я не буду тебе за две минуты ничего рассказывать. Просто этого не делайте. И второе, что я хотела попросить вас, не рассылайте ролики без разговоров. Не рассылайте какие-то материалы о Дези, об эндотеке без какого-то предварительного разговора с людьми. Позвоните, поговорите, просто обратите внимание, услышьте голос, поговорите, услышьте человека. Заинтересуйте, может быть, чем-то сначала, а только потом отправляйте. То есть, я почему об этом говорю? Потому что сейчас огромное количество именно людей так работает. Бесконечно вы сами это видите, бесконечно в Телеграме, бесконечно в WhatsApp идут просто рассылки. Привет, тра-та-та, посмотри, обрати внимание, это интересно, вот здесь то, вот здесь то, вот здесь то. Вы смотрите, 90% людей на такие рассылки не реагируют, 90% людей, потому что а, мы не роботы, потому что мы а, приходим сюда со своими определенными душевными какими-то а, целями, мы переходим с каким-то определенным багажом. И в любом случае мы хотим увидеть глаза, услышать в голосе какую-то определенную интонацию, кто и что нам говорит. Потому что многое считывается вообще на невербальном уровне, на эмоциональном уровне, когда вы просто звоните и говорите «привет», или когда вы выходите в Zoom и просто глаза в глаза, или вы просто за чашкой кофе встречаетесь. Вообще подписание сотрудничества на дальнейшее происходит именно в этом. А, а слушать рассказ о, о Дези или не слушать решается вот в этот первый, первые секунды, когда вы с человеком сва, связываетесь. Поэтому я хочу, чтобы вы все достигли квалификации по а еще больше я хочу, чтобы вы все имели доли в поле а, ачивера. Я вам этого желаю всей и всей души. Вот. Но я знаю, что если вы измените качество своей работы, если вы поймете, что вокруг нас с вами десятки, сотни людей, которым можно рассказать надо показать тези но со стороны именно как близкого друга который вы хотите протянуть руку помочь показать но именно помогите не просто шлите рассылки не просто пытайтесь там что-то доказать и что-то оспорить а просто скажите я хочу помочь но он должен выделить час времени и полностью с вами поговорить полностью вас услышать, полностью послушать презентацию, может быть, если вы не можете пока полностью рассказать, дайте ему очень хорошую презентацию, но только после того, как вы поговорите. А вот сейчас я сейчас а, нет. А сейчас я а, включу. Так, я сейчас вот это. А, сейчас я включу. Я включила микрофоны. Может быть, у вас есть какие-то вопросы или слова, которые вы хотите что-то сказать? Я включила возможность включить микрофон. И тема такая, может быть, стоит что-то голосом обсудить. Получается включить микрофон? Можно мне вопрос задать? Добрый вечер всем. Ага, привет, Надя. Да, включается микрофон. Да, включается микрофон. Ну, я немножко тоже сейчас только разбираюсь в личном кабинете. И у меня вот в строчке, где отчет Unilevel, uh -huh. там эта денежка все время падает, и она увеличивается. Я, честно говоря, не понимаю, ну или не до конца понимаю, я догадываюсь, но я прошу разъяснить, что это, что это за отчет и какие там мы видим деньги. Ну, э, отчет Unilevel это матричный бонус, это матричный бонус, который э, приходит за... Как раз вот когда мы сегодня с вами смотрели таблицу на 10 уровней вперед, в глубину, да, как раз вот эти бонусы, и у нас же есть реферальный бонус, а есть, скажем так, матричный он называется, который платится за 10 уровней вниз, в глубину. Вот, причем там начисления идут из-за тех людей, которые, которых ты приглашала и какие-то переливы, которые попадают под тебя. И а, там а, в разделе Unilevel, во-первых, вы увидите полностью всех своих людей первой линии, там они все есть, вы видите. Вот, и туда приходит начисление именно маточного бонуса. Но ты таким голосом испуганным говоришь, Надь, как будто что-то страшное происходит. Я очень рада, что у тебя там что-то... Приходит. Потому что я догадывалась, что это именно то и есть. Да, вот, а это он, оно, да, он, да. Это, он, он, да, это, это начисление да, по скажем так, групповой товарооборот. только человеку в общей матрице. Я поняла, что это именно за то, но просто он так называется. Я думаю, никогда не звучал это слово. И в общем, вот хорошо, что хорошо, что я поняла правильно. Спасибо, да, Катя. Правильно, абсолютно. Mm -hmm. абсолютно правильно. Так, ребята, если нет вопросов, если вы все хорошо поняли по э, квалификации, по э, статусам, по двум пулам, которые у нас э, очень активно сейчас востребованы, очень интересны, очень, очень, очень многие настроены их использовать, потому что они очень вкусные, я тогда завершаю запись. Секунду. Mm -hmm. да, вот. Я останавливаю запись.